Ну, посмотрите, ну, правда, похоже на лаймы. но есть что-то. <звы> <звы> <звы> ну, вот. По поводкам. Вот это вот, опять, она все приподняла. Да? Она все приподняла. И э, реально она поставила фонетику английского языка. Она такая иностраночка у нас. Сразу найти свое. И вроде на таком, знаете, пофигизме. свое своянка, вроде, вроде как и пофиг вообще. Она такая не поет, не стараясь, да. Но с другой стороны, вот для сравнения, да, все-таки не лето, он вообще проглатывает слова. Она-то, ну, понятно, что поет. По крайней мере, в этой песне так достаточно хорошо понятно. Но, ну, по крайней мере, я понимаю, что она поет. Вы, я думаю, тоже понимаете. Ну, у нее, смотрите, подача, вот за счет того, что она фонетику делает английского языка, поднимает вверх, да, то есть такое идет смешение вокального носа с микстом. вот идет смешение. И я на самом деле рада, что наши артисты наконец-то начали смешивать вокальные приемы. Да, она не берет какие-то супер тут высокие ноты и что-то такое, но она делает реально смешение вокальных приемов, понимаете, и это прям очень-очень круто. Ну да, такой матовый микс получается, матовый микс. Ребят, напишите, в последнее время кто-то за что-то донатил. Просто я не хочу, знаете, быть таким человеком, который поставил донат, типа донатель. Вы задонатили, а я не разобрала то, что вы хотели. Потому что я пока... Опасения и страхи моего мужа сбылись, что я не разберусь, я затуплю. И это произошло, я не понимаю, кто там чего донатит. Мы будем с этим разбираться. Вот. Поэтому смотрите, вот эту песню, кстати, можно брать новичкам, но не тем, у кого сильно развит головной регистр, кто вот прям, знаете, в голове живет, потому что вы тогда улететь можете в голову, пусть и не высокие ноты, но может такое у вас случиться.